Всем привет! С вами Тати. Давно не было новых видео на этом канале. Очень давно. И если вы обратили внимание этот канал, то он прям жил жизнью. То он затухал. То он жил жизнью, то затухал, то потом проскакивала такая жизнь. Ну а потом он опять затухал. И я долго анализировала, почему это да как. Потому что сначала мы делали здесь седу рецепты. Las comidas de, de Navidad, principalmente... Eh, se, se hace una presentación de unas... Потом мы делали седу здесь, рассказы про Испанию. Потом про испанский язык. Не нужно зазубривать списки слов. Потом снова про испанский язык. То есть это была такая шкала из разряда, блин, где вообще смысл здесь? <laughs> И все, почему это было? Потому что Татьяна не любит делать то, что ей навязали? Это была моя проблема с соцсетями. Я часто их вела не так, как я их хочу, а так как их нужно вести. По маркетинговым принципам, по еще каким-нибудь моментам ну, то есть, как надо вести, не как чувствую я. И этим летом я поняла, что я так больше не могу, но по машине я стану. Ну, то есть, все. Испанский вошел в чат да, все, я больше так не могу. И... Поэтому с тех пор я ушла из Инстаграма, так красиво, ушла из Инстаграма, молча, никому ничего не сказав, но я решила, что я пока от него ушла и перешла на Телеграм. В Телеграме я поддерживала жизнь, я думала, что там я буду публиковать то, 5-10. но опять я чувствовала себя там в рамках, потому что люди же пришли на меня там как на преподавателя испанского языка. Потому что в целом я себя показывала то лингвист-переводчик испанского языка, то просто переводчик. Мало вообще кто знает, что я говорю на трех языках, а не на двух. Да, это английский, испанский, русский. То я себя показывала чисто как лайф-коуч, то еще как-нибудь, но никогда себя не показывала целной, целной, целой, цельной, боже мой, цельной тати, такой, какая я есть. Я и коуч, и лингвист-переводчик. И девочка, которая из Омска приехала в Испанию, и которая живет с испанцем, у которой два классных кота, которая держит клубы по-испанскому. Бизнес в Испании с поездами, кто бы мог подумать. Я показывала только одну свою часть. А, ну еще я забыла, что я переводчик. Вообще многогранная, многогранная личность. И никогда себя не показывала цельной. И так я пришла к тому, что хочу попробовать вести YouTube, рассказывая личные испанские истории прямо из Испании о жизни буду делиться своими мыслями по поводу всего не вычеркивая свои другие личности ни переводчика ни преподавателя не просто обычного человека который приехал в другую страну буду делиться историями своим пере... своего переезда всем в общем и про Испанию и про мое состояние и про все чего, чего захочется? Чем захочется поделиться, тем и буду делиться. Добро пожаловать, буду, буду рада делить с вами наше пространство. Говорю наше, потому что я люблю больше в диалоге. Поэтому я очень буду рада вашим комментариям, вашим вопросам про Испанию, про испанский язык, про все, что вас интересует. Я буду только рада. Поэтому пишите в комментариях. Очень люблю диалоги, не люблю монологи. Поэтому давайте будем с вами болтать. И увидимся в следующих видео.